Так, Ну что, привет девчонки и мальчишки А также их родители а, Хотел сегодня ролик начать совсем с другой ноты Но никак не получается Вы все-таки, точнее, но ну не вы Есть отдельные личности, которые все пытаются мне навязать ярлык Алкоголика. Хустин. Я уже с этим как бы смирился. Считайте меня алкоголиком. Но вам для меня далеко, поверьте. Но когда вы пытаетесь на меня повесить еще ярлык наркомана, блядь, просто покиньте. Пускай я для вас останусь наркоманом. Вот честно. Пускай я буду для вас наркоманом. Но кто меня знает, тот меня знает. А для вас я буду наркоманом. Поэтому покиньте. Вы мне как зритель неинтересны. И ваши комментарии... Я просто вот так вот ставлю, а в следующий раз буду блокировать вас. Потому что они не обоснованы ничем, какими-то догадками. А, мои контакты, если вы хотите обсудить эту тему, позвоните мне и со мной лично переговорите. А вы пытаетесь публично меня как-то оскорбить, что я наркоман там, или еще кто-то. Короче, я вам сказал, покиньте, вы мне как зритель безразличны. У меня есть мои зрители, которые меня смотрят и вот эту хуйню писать мне не будут на всеобщее обозрение. Ну а кто самой остался, говорю, со мной интересно, ребят, я могу и нахуй послать. Просто я сейчас нахуй не посылаю, я говорю, вы мне неинтересны, покиньте данный контент, не надо заходить. А самое что интересно, я постарел еще, главное, чтобы вы молодели, сидя у экрана, просматривая мои ролики, и чтобы пятая точка на ней пролежни не появились. Вот самое главное, чтобы вы молодели и пролежней не было на пятой точке. Ну, в общем, все, мы вас забыли, давайте их в сторону, уходите. А кто едет со мной сегодня, ребят, сейчас время уже почти 12, и мы с вами едем, мы с вами едем на... Увидите по дороге все. Так, ну что, девчонки и мальчишки, мы сделали первую остановочку, проехали час всего лишь но надо было просто колеса подкачать человек попросил у кого машину взял в аренду сказал задет на заправку подкачай колеса в общем колеса мы подкачали и мы двигаемся с вами на остров ну, точнее на остров а двигаемся а, на пирс чтобы переправиться на остров качанг правильно качанг да, качанг в общем я там был уже, делал маленький обзор, но обзор был не полный. Сейчас камера немножко. Обзор был неполный И сейчас хочу поехать. Кнопочка со мной тоже, кнопка. Кноп. Кнопочка со мной едет. Я ее не стал оставлять, потому что есть место в машине. То есть еду я один, со мной никого нету. И хочу сделать полный обзор всех пляжей, то всех замечательностей, которые есть на острове Дачан. Так что вы будете в курсе, стоит туда ехать, не стоит, что можно посмотреть, какие цены на июль. Ну уже конец июля в любом случае, хотя бы будет какое-то представление. Ехать туда почти часа 4 где-то, 3-4 часа. Могу на остров Какут, я не поеду, потому что переправы там нету, Ну, именно переправы с машиной и как бы ходить с кнопочкой. Ну, даже если арендовать мотобайк, я не буду, потому что мне неудобно и кнопку держать на руках, и оборудование, и все это одновременно делать. Поэтому в следующий раз, когда я поеду туда не один, то обязательно сделаю также обзор острова Какут. Вы также все узнаете. Ну, а мы с вами едем дальше. Поехали! будет со мной интересно так ну что девчонки мальчишки время уже начало третьего я сделал вот еще одну остановочку чтобы кнопа пошла у меня погуляла Нопа, иди сюда и в общем ну вот установился опять на заправке а, заправка вот такого зеленого цвета туалет все есть на заправках очень удобно устанавливаться а, то есть можно отдохнуть не напрягаться там, что покушать, куда сходить. То есть все это есть на заправках. Ну, днем обязательно еще сниму. И опять же, хотел вас, ну, вам сказать, чтобы не стеснялись, скачивайте себе приложение. То есть Maps.me можно скачать, установить, работает офлайн. Но опять же, как работает офлайн? Если вы заранее все установите и обновите, то есть подключите функцию, чтобы карта работала офлайн, также Google карты работает офлайн, можно это все установить и спокойно путешествовать, брать машину и вот именно путешествовать по Таиланду. Кнопа, иди сюда, Кнопа. Так что нам еще ехать километров сто где-то с чем-то. И потом, наверное, будем съезжать с дороги. То есть, ворачиваться направо или налево, сейчас точно не помню. В общем, мы пока в дороге, ребятки. А вы со мной. Оставайтесь со мной, дальше будет интересно. Так, ну что, девчонки и мальчишки, мы с вами приехали к пирсу, а, где переправляется транспорт на остров. Вот он сам, остров Качанг. А, вдалеке вот. То есть он виднеется, его видно. И мы по счету раз, два, три, четыре, пятые. Сейчас в 6 утра откроют ворота. Идет кассир и будет собирать дань. Паромы стоят уже. Погода непонятная. Ночью вроде бы здесь гремел дождик, даже прошел местами. Меня немножко застал в дороге. В общем, светает. Специально приехал, чтобы попасть над первым паромом. Чтобы попытаться успеть, то есть, ну грубо говоря за весь день и следующий день то есть я ночевать буду все-таки на острове чтобы сделать полный обзор всех пляжей постараться проехаться по всем здесь вот есть какая-то русская контора экскурсии трансферы проживания информационная поддержка но ну, если кому интересно контакты вот сейчас сниму позвоните узнаете информацию ну все магазины закрыты еще потому что время сейчас пол шестого ждем когда 6 часов будет ну что девчонки и мальчишки вот мы подъезжаем а, сейчас будем брать билет вот план Сейчас посмотрим, сколько нам сдачи дадут. Отдал я 500 бат. И узнаем, сколько кап. А, 200 бат, в общем, стоит билет. Ну, это машину за человека. Поэтому, все, мы едем с вами дальше. И вот у нас стоит кассир, теперь который билетики принимает. То есть, вот здесь вот. Тут их две. Кап. Все, билет отдали, то есть вы туда заезжаете уже на паром. Так, что-то у нас чувак потерялся. Давайте мы будем его объезжать. Не хочет он за большими что стоять или на другом хочет? Не знаю, в общем. То ли нам туда надо, то ли нам сюда надо. Ага, нам он машет короче нам надо где маленькие машины то есть это у нас для больших для грузовых а для маленьких легковых это вот сюда вот заезд я здесь один раз был всего лишь но было темно значит сейчас придет с того берега у нас паром и здесь также очередь выстраивается То есть они вот стоят здесь, регулируют То есть очередь подгоняют вплотную Чтобы машин побольше залезло Все, говорит, хватит В общем, мы уже на пирсе Сейчас пойдем посмотрим пирс Кнопочка у меня в машине, нопа, нопа, нопа. ну, не хочет, устал ребенок. В общем, вот у нас наш качанг. Вода спокойная, но небо непонятное, как вы видите. Видите. И у нас а, сам пирс, по-моему, прямо, если я не ошибаюсь. Сейчас, скорее всего, оттуда первый паром придет с той стороны, с острова. И мы уже поедем или будем на этот заезжать. То есть там заезд у нас. В общем, как видите, погодка. Скорее всего, затянет и будет дожди. А там у нас солнышко встает, то есть рассвет. И Качанка окружает множество маленьких островов еще там уже. Но я вам все это покажу обязательно, вы это все увидите. Кто не видел, все узнают, увидят. В общем, ждем паром. Ну что, мы заезжаем на паром, тут стоит регулировщик И он нам что-то показывает, хер поймешь. А, показывает правей. прижимайся В общем, здесь 4 ряда, 4 или 5 рядов на паром загоняют В общем, вот так вот это все происходит Вот он еще ближе, давай, плотнее, плотнее И еще ну Как же я, блядь, выходить-то, буду, дружок Еще, еще еще говорит все в общем и вот мы с вами сейчас будем рассвет встречать вот она солнышко сейчас закроем окна okay. Свет. Мы еще на материке мы скоро будем выдвигаться на остров Так вот солнышко нас встречает, ребятки В общем, это тот же паром Просто почему-то не прямо мы заезжали Сначала нас там построили Потом уже оттуда, с той площадки заезжали уже сюда Пойдемте посмотрим, что на пароме. Здесь второй этаж еще есть. Можно не в машине находиться, а подняться, ну, именно пассажирам, То есть подняться наверх, сесть спокойно. Сейчас машина припаркуется, Сесть спокойно на лавочке. Там есть лавочки у нас. И провести время, пока вы добираетесь до острова Ну, то есть, как обычный пассажир Пойдемте Вот, люди уже начали подниматься По лестнице И в прошлый раз я когда был На втором этаже Было наподобие буфета Такого маленького То есть, можно там чай, кофе купить Ну, такой маленький Ланч себе устроить. В общем, вот такая вот лестница Поднимаемся наверх. Есть там еще бывшая смотровая какая-то площадка. Мы попробуем зайти сейчас посмотреть, если она открыта будет. Потому что прошлый раз, когда я переправлялся, она была закрыта. Да, вот он магазинчик. Можно купить кофе, прохладительные напитки. Что-нибудь такое легкое перепустить ну, есть магазин работает пока на паром кузятся люди то есть а, чипсы всякие разные вся Это поэтому злая у нас соки воды в общем дайцы -то, тоже бывают моры ну, может быть злая потому что 6 утра уже на ногах или с 5 а, нет, вот у нас вот веревка, в общем нельзя подниматься наверх на смотровую площадку Можно только отсюда смотреть ладно, в общем мы сейчас с вами, точнее вы со мной сейчас добираемся до острова и уходим влево Левое побережье сначала все изучаем Потом возвращаемся обратно и едем уже вправо. И начинаем по кругу изучать а, все пляжи, достопримечательности, какие есть. В общем, постараемся весь остров изучить. Но это будет не в одном ролике. Сразу предупреждаю, ребятки, готовьтесь на серию роликов. Вот именно о острове Качанг. Потому что в один ролик а, запихнуть все... Кто-то скажет, мало снял, неполноценное видео, там чуть-чуть, там чуть-чуть, не люблю снимать, по чуть-чуть снимать, так надо снимать нормально Просто ролики будут говорить, один пляж минут 10, второй пляж минут 10, чтобы постараться полноценно о нем рассказать И вот здесь вот а, обычные пассажиры могут провести время, пока паром переправляется Ну пойдемте, и съемочка уже, скорее всего, продолжим а, на острове именно Кстати, забыл сказать, на ну, также на пароме есть туалет Курить нельзя на втором этаже а, Распивать спиртные напитки тоже нельзя Так что, ребят, кто приезжает на машину ну, Компания, соблюдайте правила, чтобы не было всяких а, неприятных ситуаций с тайским ну, персоналом Так что, ну... Все, дальше видео уже будем продолжать на острове, когда будем э, на берег выезжать. Пойдемте.